Привет, друзья! Сегодня у меня продолжается рубрика Путешествия. Мы находимся в Черкасах. Приехали в зоопарк с малыми. Короче, гуляем тут. Реально очень красивый зоопарк, стоимость 60 гривен на одного человека. Это 2 евро. Реально, парк сделан, все чистенько, животные ухожены, то есть ну, накормленные, все окей, с животными, все облагорожено. Реально сделано для того, чтобы люди приезжали сюда, отдыхали, смотрели. Вот. Нам тут очень нравится. Так что, ребят, советуем, советуем всем приехать, а я вам э, сейчас закину еще там пару видосиков и пару информации из интернета расскажу. Я так понимаю, это новая территория парка, она сделана совсем недавно, очень красиво. Ну, классно, ребятки, вообще смотрится все так современно, интересно такие зоны, тут сверху можно посмотреть в, на первый уровень поднимаешь, спускаешься вниз аквариум, там выдры плавают, рыбки, волки, медведи тут же ходят, ну, то есть разных вольерах но ну, интересно, сделано, вообще классная территория детская площадка тоже очень благоустроена, этому парку около 40 лет, как я понял есть сайт зоопарка называется за Zoosity.c.ua на сайте полно информации про территорию про животных на что мы конкретно обратили внимание что есть парковые дорожки очищенные красивые газончики есть водоем но он как бы немножко конечно грязноватый был там листва в общем плавает там природный мусор есть вольеры ограждения все сделано для животных в нормальном состоянии все чего-то ржавого не заметили Первое, на что обращаешь внимание, так это на то, что в зоопарке чисто, троено, сделано все для того, чтобы туристу и человеку, посетившему зоопарк, все было интуитивно понятно, куда двигаться, за что, зачем смотреть. Нарисована карта, схема всех животных по, по парку. Очень много разных птиц, начиная от орлов, там заканчивая курами, гусями, пеликаны, очень красивые лебеди попугаи разных видов вообще фазаны вся также вы можете видеть там тигров львов обезьян оленей быков буйволов очень много разновидностей животных там около 100 видов их в этом зоопарке короче змеи для меня прям этот Вообще неприятные каждания. А, У кого страх? Страх ползающих змей, ребятки. Капец. И, Зоопарк находится на территории Парка Победы. И после прогулки в зоопарке мы отправились прогуляться по парку, в котором расположены два небольших озера с десяток аттракционов детских и место для отдыха, для прогулок на свежем воздухе. В зоопарке, думаю, мы еще вернемся, потому что нам здесь очень понравилось.